здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы снова вяжем простую очень простую вещь такой жилет-жакет очень простой и очень эффектный для него нам понадобится пряжа 30 у меня 30 процентов 6 шерсть 70 процентов акрил 50 грамм 55 метров то есть 100 грамма а то 10 метров. Вот из этого расчета толстую пряжу. Пряжа первая дополнительный цвет. Я пишу дополнительный цвет фиолетовая 150 граммов. Пряжа розовая тоже дополнительная вторая 150 граммов. И основной цвет третья основная 500 граммов. Так, ну и спицы всего у меня получается 800 грамм пряжи если будете хотеть вязать однотонный значит 800 грамм пряжи далее разберемся девчонки с мерками нам нужно определить длину кардигана и объем либо бедер либо груди что у вас шире по тому как бы самому широкому наша длина да? и первая мерка у нас x равна этой длине да? вот это наша и вязать мы будем такую простую конструкцию для начала это набор петель длина изделия которую вы хотите допустим 100 сантиметров должно быть два раза по 100 равно 2 то есть 2 метра много да но потом мы будем перегибать. набираем мы эти петли фиолетовой нитью и вяжем платочной вязкой забыла сказать спицы у меня 6 миллиметров так для начала я вяжу образец из 20 петель потому что плотность вязания у всех разная это у меня 15 сантиметров 20 петель равно 15 сантиметров 20 петель это 15 сантиметров нам нужно 200 сантиметров то есть две длины значит считаем таким вот образом 20 умножаем на 200 и делим на 15 у меня получается 266 петель эти два числа умножаем делим на вот это вот я набираю 266 петель и вяжу фиолетовой нитью это у меня 266 петель вот, девчонки, смотрите, провязала я 18 рядов. Видите, платочная вязкой. Вот все 266 петель я набрала. И вяжу на одних спицах круговых очень сложно перетягивать но ну, что ж друг, других у меня нет чтобы взять еще одни спицы именно такого размера вот 7 сантиметров это 18 рядов и сейчас я меняю уже на розовую нить вижу розовую полоску точно такую же как и здесь то есть еще 7 сантиметров и 18 рядов розовая полоса у меня я думаю узор вам показывать не надо это просто лицевые петли кромочная изнаночная все продолжаем вязание еще вяжем 7 сантиметров с другим цветом так девчонки показываю видите еще я провязала этим розовым 7 сантиметров и теперь далее вяжу платочной вязкой вот все это полотно серой нитью вот пока мы продвигаемся ровно вот так вот далее вяжу Единственное, что мы поменяли нити, далее пока ничего не меняем, вяжем ровное полотно основным цветом. Сколько же мы вяжем серой нитью? Возвращаемся, девчонки. Вернее, вся деталь у нас тут должна состоять вот, э, самая большая ширина, как мы уже измеряли, вторая мерка 55 сантиметров. Разделить на 2 равно 27 и 5 сантиметров. Ну, приблизительно. Вот она моя полочка девчонки. Высота моей детали 27 сантиметров. Здесь у меня 27 и 5 сантиметров. Вот оно. Вот эта часть. Теперь, теперь нам нужно вычислить, сколько же нам нужно закрыть и сколько нам нужно оставить петель на спинку. Спинка у нас 55 сантиметров, да? должна быть поэтому вычисляем количество петель нашим же способом 20 петель 15 сантиметров x петель 55 сантиметров 20 умножаем на 55 и делим на 15 равно здесь у нас 273 петли ну чтобы было как бы четное количество петель оставим здесь 74 петли Добавь, добавляем эту одну петлю просто для закругления. 74. Значит, у нас всего было 266 петель. Общая наша часть 266. 266 минус 74. Равно 192 и разделить на 2, потому что у нас две вот эти части. Нам эти петли нужно разбить на две части. Разделить на 2 8, и равна 96 петель. Равно 96 петель, то есть нам нужно с каждой стороны закрыть 96 и 96 петель. А здесь у нас по центру останется 74 петли. В начале ряда я закрываю 96 петель вы свои расчеты девчонки вот как я считаю вы подставляете свои числа в эти расчеты то есть таким образом ой я не считаю 1 2 3 4 таким образом вы можете вычислить это все на любой размер так, вот смотрите, я закрыла 96 петель. И теперь я ряд, вот здесь, вот если вот так вот смотреть, отсюда я закрыла, вернее, <с <с <с неправильно я говорю. Вот так вот, да, я вижу, я отсюда закрыла 96 петель. И теперь ряд вижу до конца. И закрывать следующие 96 я буду в начале следующего ряда. Вот смотрите, видите, осталось мои 74 петли по центру. Вот они. И теперь я продолжаю ровно вязать вот эту спинку. Это у нас получается две полочки. Пока ничего не понятно, но ничего. Сейчас мы вяжем ровное полотно из этих 70, 74 петли. Вот они у меня по центру остались. Здесь у меня закрыто по 96. Вот. Один и второй край. Смотрите, провязала я вот эту вот часть. Видите? Вот давайте будем смотреть, как она у меня лежит. Вот она. То есть закрыла я вот эти боковые петли и вязала вот эту вот часть 74 петли. Длиной она у меня 50 сантиметров. А нужно мне, девчонки, определяем, сколько нам нужна длина. Вот так вот перегибаем эти полочки и совмещаем. То есть, если посмотреть на схему. Вот эта вот длина должна соответствовать этой длине в итоге то есть сколько у нас сантиметров здесь то есть у вас вы смотрите по своим размерам столько же будет длина этой части вот я сложила видите вот эту конструкцию и у меня еще вот остается такой вот сектор. У меня еще не хватает здесь 15 сантиметров. То есть вот они эти 15 сантиметров. Я еще здесь сделаю две полоски. Всего же у меня 70 сантиметров. Всего у меня здесь 70 сантиметров. И здесь 70 сантиметров. Сейчас у меня здесь будет будут эти две полоски. Точно так же, как я вязала. В начале, то есть, вот эти две полоски перемещаясь сюда: 18 рядов 18 рядов розовым и 18 рядов фиолетовым. Если вы вяжете однотонное, повторюсь, вы просто продолжаете вязать, пока у вас не будет 70 сантиметров. Либо же, когда вы вложите, то у вас должно совпасть вот эта длина. Это и есть боковой шов, который у нас должен совпасть. Так, я продолжаю еще вязать две полоски цветные, и далее вам буду показывать. Довязала я еще вот эти две полосы, и теперь проверка. Да, если мы сложим вот так вот, у нас должна совпадать вот эти боковушки, вот таким вот образом. То есть это и есть наш боковой шов. Здесь мы будем оставлять отверстие на рукав. И вот так вот сшивать боковой, боковой шовчик сшивать вот она вся наша деталь такая вот конструкция я думаю всем понятно каким вот образом она выглядит теперь что еще хочу вам показать вот эти вот нитки все так как это очень толстая пряжа да, и получается что вот эти все узлы их и обрезать нельзя, продеть нельзя. Вернее, можно, но они вылезают. Я делаю таким вот образом. Продеваю, потом разделяю вот эту часть. Сейчас я вам покажу. Сначала продеваем. Вот все, где у меня стыки, где у меня связаны вот нитки, я все вот это пройду пройдусь таким вот способом. То есть закреплю все вот эти ниточки таким вот способом, как я сейчас покажу и разделила нитку в рабочую да, вот видите каждый цвет ниточку разделяю либо беру швейные нитки в тон и вот одну ниточку я взяла и продела в иглу и теперь я просто вот эту нитку обычными видите оно все вылезает тут надо только закреплять и я его закрепляю обычной иглой на лицевой стороне у нас не будет ничего видно вот эти все тоже узелочки видите везде где у меня были связаны нитки везде очень большие на толстой пряже очень большие узлы делаю все мои узелочки таким вот образом Пройдусь и сошью боковые швы. И по сути, по сути, у меня все готово. Обрабатываю все концы и потом будем сшивать. Далее, девчонки, складываем, вот видите, вот таким вот образом: и сшиваем боковую часть, оставив при этом для рукава вот в стороне вместе сгиба. Вот он, наш, наше место сгиба. И для рукава я оставляю 20 сантиметров. Начинаем сшивать снизу. Я буду сшивать вот такой вот иглой просто буду брать за кромочные сшивать за кромочные петли вот таким вот образом можно любым другим способом таким вот образом я продвигаюсь сюда и душевая до того места где у меня будет вот здесь вот 20 вот смотрите сшила я оба боковые шва вот один и второй. Вот. Теперь, что касается застежки. Вот я себе обозначила, уже померила. Одеваете на себя жилет, выворачивая на лицевую сторону. И смотрите, как вам лучше застежка. Либо вы ее полностью делаете по всей длине. Я вот одела, завернула шалевой воротник так как я хочу его носить и обозначила место первой пуговицы э, не пуговицы у меня вот такие вот видите вот такие застежки ну кнопки вот может быть железная может быть такая пластиковая как у меня вот и их я допустим я буду делать вот так вот две штуки всего лишь а вы смотрите как как вам вот, то есть я сейчас сюда пришиваю эти кнопки две штуки. вот я обозначила место первой и еще вторую вот таким вот образом пришивая эти две кнопки. И все в принципе наш жилет готов девчонки.